Всем привет, меня зовут Лиля и я продакт-менеджер компании «Ремехов». Я ознакомлю вас с классным электрическим капучинатором «Раш». Он мощный и быстрый. С его помощью можно приготовить аппетитную молочную пенку для капучино, такую же, как в любимой кофейне. А также он подходит для взбивания молочных коктейлей, сливок и яиц для пушистого омлета. Процесс взбивания не требует совершенно никаких усилий. Просто погрузите венчик в содержимое и удерживайте кнопку. В среднем на весь процесс уйдет менее 10 секунд. Для самой пышной пены мы рекомендуем брать чуть теплое молоко. Наливаем молоко в кружку, погружаем венчик в молоко и сбиваем. Нажимаем на кнопку и сбиваем. Пенка готова, добавляем ваш любимый кофе, Прекрасный капучино в домашних условиях готов. Стильный дизайн капучинатора Rush понравится всем, кто ценит эстетику в каждом предмете. Увеличенная длина венчика обеспечивает более глубокое погружение и лучшее взбивание. Капучинатор Rush выполнен из высококачественных пищевых материалов, нержавеющей стали и твердого пластика. Работает от двух пальчиковых батареек. Капучинатор Rush это прекрасное решение для того, чтобы сделать идеальный капучино Дома.